Я в шоке над «Газпромом», заправляют ценник на «Стели» 37,25, на чеки отбивают 1000, забирают 1000, а по факту 962 рубля 54 копейки. Таким образом получается бензин 38,70. Идем разбираться. Девушка, объясните, в чем ситуация? Вы берете 1000 рублей, заливаете на 962 рубля 54 копейки. Вы заливали? У вас бензин получается 38,70. Я как по чеку у нас получается постоплата включена. Как у меня система показывает 1000, я с вас беру 5000. Вы мне сдачу отдайте? Вы, вам сдачу? вы меня залили на 962 рубля 54 копейки. Сумма стоит, а взяли тысячу рублей. Так у меня сумма, платят, стоит То есть вы мне не собираетесь сдачу отдать? Я вам еще раз объясняю. Я, выдаю учек, я да... еще раз вас После спрашиваю. Заправки. Я сейчас уточняющий вопрос спрашиваю. Вы мне сдачу отказываетесь отдать? Вы сдачу мне отдайте. Почитаю. Какая разница? Вы налили меньше. У вас бензин дороже получается 38,70 По факту вы меня обманываете Вы всех автовладельцев обманываете Я просто в шоке Меня же блядь, всего затрясло, когда на светофоре увидел на светофоре что вы Потому что мало кто смотрит в чеке Насколько их рассчитали Чек мне верните еще мой. Я кого хочу, того снимаю. Вторая? Вы нарушаете право потребителей. Топлива, нет, нет Карта на я потерял как вас... вы номер, знаете, М -м. то есть вы мне всего 22 копейки отдаете? Ну, смотрите, я же 26, 25 и литр Залито на 962 рубля 54 копейки 26 и литр У нас разделение чек идет 26, 8... 25, 840 Вот 25, 840 угу. Умножить На 37, 25 962 рубля 54 копейки у Сдачу вас, мне полностью участвовали? В какой акции? Третья заправка нет, никогда в ней не участвовал. У ну вас чек по четко показывает. Калькулятор четко показывает. Сейчас выйдет чек. И что? Вы по -1000. литрам? Сколько 100, залили литров? 26,800, 200. 200 ну. Посчитайте Вот Чек мой, покажите. Залил 25, 25,840. Вот еще литр. Деление чека. Видите, это не моя приход. 25 и литр. 26,840. на 35, 25. Откуда литр взять? Ну это не я делю, человек молодой человек. Это все получается вопросы офиса. То есть мне залили не двадцать пять, а двадцать шесть восемьсот сорок. Нет, вы не ту Не торопитесь. Двадцать шесть точка восемьсот сорок на тридцать пять двадцать пять. Тридцать двадцать пять. Тридцать семь двадцать пять. Девятьсот девяносто девять семьдесят девять минус тысяча. Откуда тогда литр еще берется? Ну, у нас так деление чека будет. Я еще раз вам говорю. Если что-то вам, вам не нравится, обращайтесь в офис. Это не я делю чек. 21 копеечка на крес. Мой чек только отдайте. Вон ваш чек, ваша сдача. Если 2 рубля ваша сдача, спасибо Приезжайте по вам еще. 5-6. 4